«Привет всем! Сегодня я вам решил рассказать историю. Историю про заботливую сову. Как-то одним зимним вечерком кондитер решил лечь спать. Он наготовился, уст, устал, и сова решила за ним поухаживать. Стало ей жалко кондитера, что вот столько много работает, она только беспощадно ест его вкуснятина». Накрыла кондитера, а он в кровати спит И начала она делать за него работу его. Смесила тесто Сделала по своему рецепту Пошла, тесто разогрела И сделала мышек еще Устала сова И пошла с, рядом с кондитером Легла спать Даже сова иногда может быть заботливой Спасибо, удачи!